And particularly are focused around, um, four Наше производство базируется на четырех основных э, принципах. Первый ⁇ это безопасность. Также это конкурентоспособность и ценовая эффективность. Также легкость, э, простота в техническом обслуживании готов. И также производительность вертолетов, чтобы легко справляться с миссиями и задачами, которые ставятся картинки. Наша политика позволила распространить продукт практически по всему миру и успешно контролировать стоимость и цену не только, цену не только нашего продукта, но также и, конечно же, также политика Airbus Helicopters предусматривает очень легкий рост стоимости продукта. Также Airbus Helicopters помогает своим клиентам спрогнозировать расходы, чтобы можно было построить грамотные бизнес-модели и правильно увидеть стоимость эксплуатации в будущем. Также очень много усилий мы вкладываем в развитие планов по техобслуживанию всех на, всего нашего модельного ряда. Например, вертолет H-125 который мы обязательно как AES-350, легкий однодвигательный вертолет, стоимость прямых расходов на всех обслуживания нам удалось сократить на 8% за последние пять лет. Это с учетом того, что за последние пять лет также происходила инфляция.